О, утро утро. <смех> <смех> <смех> в общем, доброго утра, дня вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дэл и... Эфи всем привет! Сегодня мы поиграем в игру Palmet Party! Прыга давай! Куда прыгай? Прыга давай! Вот, молодец, всё! Ох, жестко то как тут, а! Кстати, это у нас новая карта, посвященная Хэллоуину. Не было у нас такой карты. И мы приоделись с этим празднеством. Ну нифига, я приоделся, а ты нет. Почему нет? Я одел маску Фредди. а да, я одел тыковку. Мне просто ну, нельзя я было тыковку на нажать. Поперся. Ох, еба. Ё... Сегодня мы... 6. Играем... <плыв> <сёк> <сёк> <сёк> <Жесть. сёк> вот это, это... больно. <сёк> это... это так серьезно будет, да? <сёк> да. <сёк> а тут еще, <сёк> мне кажется, зомбак переходит. Короче, смысл вот такой. Нужно в сундучку и забрать у него все и вся. Так, бомбим. Да блин, почему все на 6? А, кстати, куда надо? Вправо или прямо пойти? Не пойду? знаю. Я не знаю. Я на этой карте ни разу не играл. Дайте я спалю. оба она. Опа, подожди, мне интересно, что будет. Вот это было весело. Вот это было весело. Меня покусали. Так, а я семерочку выпил. Ну, я пойду туда. Так. Ладно, я успею перейти дорогу. Нет, не успел, но... Ох, oh, Ну, это тоже топает. Это мой брат, походу. В и эсси. <реж> Нет, это... Это что-то другое. <реж> Окей, погнали. Так, вспомнить бы, как тут стрелять. Ах, ты ж! вот ты у нас тут зеленый такой ой Так. <зарк> а <это> зараза <зарк> так ой <зарк> да елки-палки Да что ты творишь, да, бешеный? Творишь. Козель. Че, 17 убийств? Офигеть. Ждем тебя, как искали, в вот этот зонд. Да-да-да. Так, ну ч ⁇ Че! Да, до встречи с зомбаком. Капец. А почему только двоечка, а? Я пошел, пожалуйста. Эээ, точно тут же можно рубить. Рубить. А я еще похилился. Давайте хилиться. Блин, я самый варный пожив.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 ни хрена себе! Шо ж мне так везет-то? Походу зря ты меня кокнул. Пытался Я еще раз тебя долбанул. Ой, ты ч? Это ч за. А что делать-то? Как стрелять? Стрелять? Угадай! Мышка что? Типа того. Да куда ж тебя несёт? Да что ж такое-то? А надо убить прямо ли что? смысле? Ты заколебал не... меня уже. В чем смысл-то? В чем смысл? Угу. А ты в когда-то играл? Э, э, в воду не упасть. Да. Пока, дым. Ты заколеба. Ты заколебал, серьезно. Ой-ой-ой-ой-ой! А чё за хрень? Я от, от пушки отлетел своей. Жесть. Так, мне какой-то магнит дали. Ну, это хорошо, что тебе а -а -а. какой-то магнит дали. В мне ничего не другое дали, а? Смотри, тут, тут еще есть... Многими нужно расплачиваться ключами. Клетки, ребятки, сидят. Так, что у нас есть? Да, есть такое. А, у нас же есть еще лучше. Знаете, шар судьбы. Э, шар, я буду ее пока не ну буду. мне это терять нечего, поэтому... Банс. А если я сюда пойду? Ну куда хочешь, туда иди, до второго кладбища дошел. нифига ты тут карта, О, вообще большая, смотри. Там Она вообще... огроменная, да. Жизнь. Причем я не знаю, что нужно тут сделать. Я думаю, нам боты покажут. Опачки. Кажется, кого-то. Слушай, а смотри. Он получается ходит, и ты можешь переждать немножко, да, время. Ну нет, я так понимаю, что он ходит вокруг этих специальных. Оба-на. И что это было? Его спасли, что Он отпустил духа. И, видимо, а. Так вот что, дух это и есть у нас замечательный кубок. То есть у нас мы, мы собираем теперь не чемоданы, а mm. духов. Mm. Он рядом там со мной, опять же. да ну что? Кажется, кому-то будет больно. Итя, ха ха ха вместе. Умрем так, не умрем. ха ха ха себе ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха да, да да ха ха ха Ой, ба, а тут, блин, он мне ход отрезал вообще капец. Жескать. А я мог, я мог победить. Опачки, что это будет? Он будет меняться? А нет? Неплохо. Нехило, нехило. Еще и походит. Куда у меня столько ключей, кстати? Чисто за эти. За испытание, да. Ну ты еще тут со мной побудь, козел. Так. А, -а, а сзади! Нет. <связать> Лох. <связать> Нет! Лох! Какого фига, Ходи. блин! Это дичь. Так, а если я в сторону пойду? Ты еще дальше уйдешь. <связать> да, ты еще дальше ушел. <связать> но ну, тебе баклажанчик дали. Бедному мистеру офицергу дали пожрать. Дурдом какой-то. Блин, как же далеко всего. Ну, всего три. М -м да. Договорились. Со смертушкой. Эх, дали бы мне одну полетел, полетел, полетел, полетел, полетел, полетел, всех собрал, всех собрал, блин. Головой. Сейчас тебя съедят, смотри. Не, меня не съедят. Там человечек ходит, он тебя съест. Ой, еще один. Ой-ой-ой, ребята, он идет к вам. Ай, сначала посмотрим. Хелуинская карта. Сейчас мы будем стреляться однако. Ну, типа того. Здесь получится. Что? А ты опять за мной бегаешь? Я заколебал. Что значит? Что значит? Это значит, за ты меня заколебал. Я не только за тобой. Так где оружие? Я за Интер. всеми бегаю. Где оружие? Я тут хожу, никакого оружия нету. Вот все забрали. А, я упал. Да, блин, что за шутер такой дикий. А, с вами. Ой. Во, во, во, во, во. Петушара. Ах вы гады. Я вообще никого не убить <Hij мы> не <designed> ничего не могу ничего вообще промазал. Так, мне надо еще пушку. Где? Че? Отлично. Че не мне что ли? Жалко. Не не тебе. Но ты поубивал много. Так, ну где мой телепорт? Где мой телепорт? Нет его. <свистит> эм... Так, может быть, есть смысл реально на ней полететь? Ну, полетим. Дело. Но ты заколебал меня уже. <свистит> как там Кью? Ну ты козел, ну ты козел. Сегодня боты победят. Да, сегодня Пробил. боты победят. Потому Шейст. что и и сам не играет, и другим не дает. Я побегаю, посмотри, что тут вообще Ну, есть. побегай, побегай, да, да. Побегай. Оба-на, а у него хлеба, Отхлёбанно, он телепорт использовал. Ты понимаешь, если он сейчас выбьет, то все, игра закончена. Но он не сейчас. А он выбьет. Тут даже в следующем ходе. А он в да. Так что у меня будет телепорт, возможно. Да-да-да-да-да. Ладно, потопал я. Уже третий раз топаю. Потому что кто-то козьёль. О, а, ну здравствуйте. Давно не виделись. Спасибо, что сожрал мне ХП. -шки. Остался синенький. Ух. <сORges> <сORges> У этого зомби сегодня праздник! А я собрал он пошел, он пошёл. Он пошёл. Оно попёрлось, но не до нас. Ой, как вам везет. Ой, ой, твои любимые танцполы. Телешоу. Вы в танцах, уважаемые. Ой, меня уже поджигали. Я улетел. Живем, живем, живем. Не, не живем уже. на нет, ты еще живешь. Где твой телепорт? Где твой телепорт, уважаемый? Можно вам сказать в рифму, где он? Смотри, зомби к тебе идет. А, ну, ну. Там, все зай... круги нарежешь. Все полетел. Молодец. А чем он сюда прилетела Слушай, а тут смотри, еще один есть. Ну попробуй, попробуй. че получается? Да. Молодец. У -у -у! Собрал одного. Круто. Все-таки не зря туда пошел. Как же долго ты до него пехал? Он бежит. Так ты не забывай, их тут несколько. Тебе аптечку дали. Зачем? О, да, у нас тут целая куча. И вас ждет Фредди. Не. вот тут зомбаки сквозь кактусы ходят. Он верный путь выбрал себе. Так. Видишь вот это, вот видишь вот это? Смотри сейчас, что будет. а потом единичка хлоп все а у него у него ключей нету. у него 37 ключей Да жестко у меня меньше всех ключей естественно тоже уже свои потратил вот сэм следующий ход Ой, чувствую будет весело Ух йо, сори, сори, да, да, да, да. А он не на меня, не на меня. Что? Как так Он решил меня помиловать. Все. Что это такое? Воу, мы джедаи. А как рубить? Что? Что? Воу, какого хрена? Ты блин охренеть. Меня рубанули. Ещё... Черт, меня опять рубанули. Ты как так рубишь, я не пойму. Что-то вообще жестко. Джедай? Да я же учился в школе, Джедай. Чё? Пипец всех ты убивал. Ай, что это? Школа джедаев! А, во-во-во, это взял... взял и не взял. И не взял, да? О, отлично. Фессерг, ну чё, кактус, да? Нет, я, пожалуй, сейчас ничего не буду использовать. Слушай, интересно, а я успею? Не а, не подожди, ты... ну-ка, не. А зачем? Я его убить могу! А это зачем? интересно! Тебе надо было это убивать! Не, нахрена! он сейчас победит! Да он не победит! У него ж всячество заключается идет! Да ну, так к тебе уже идут. Идут, идут. Э -э -э -э... Мне кажется, за этого чувака что-то дадут. Ну вот ты заколебал меня, а уже, как а? переместить-то, блин? Я не ты могу не на другое Пошел покруг. Как на другого-то применить? <с Мне не дают. Ты не в курсе? Ну вот, не знаю. Просто я не могу, я вышки нажимаю к стрелке и нифига не происходит мышка. Синенький взял. Ты какого? Я только оттуда ушел. Ну пипец. Ничего, мы сейчас туда придем Это дух. мечами тебя зарубим. О, смотри, смотри, смотри, смотри. Полетела пчелиная атака. Бургон, бля. Раз, два. Куда он пошел? Зачем? Оу. Не знаю, ферчарка. походу там по-другому никак не попасть туда. Смотри, смотри, смотри, смотри. Не дойдет. А прикинь, ты здесь. Вот это вот вообще. Прикинь? Прям передо мной остался. Ладно, погнали. Ой-ой-ой, бублик. Надеюсь, ты будешь подо мной вечно. Я сразу упал. Ю, Так, пацаны, почти. Ты был близок. Я побежал по кругу. Юп! Вы что, офигели? Давайте там бомбите друг друга, а я, пожалуй, постою тут. Ну постой, посто. Шара? Столько этих гранат. Прощай. Нет. Но ты успел в прыжке. У тебя телепорт есть, ура! Наконец-то. Бессмысленный телепорт. Так, ладно, я, я не знаю, что я сделаю. Я вот сделаю. Да как? Ну скажи мне как. Я не знаю как. Я не понимаю, а, что ты там делаешь. А, надо нажать. Блин. Так, надо быстро-быстро пойти. Быстро, быстро. Да он я... лучше, ну чудовище, но зачем? Интересно, Интересно. же что. Так. Блин, там ключи, оттуда а нельзя идти. Ну вот те ключи. Всё. Получи я свои я ключи Я еще не туда пошел, блин Надо было другое место Смотри Перчатку высосал Перчатку высосал, да Пипец, у него две перчатки теперь Так У него 72 ключа Вопрос Я смогу сейчас договориться? Надеюсь, что смогу так, а что у меня есть в арсенале? Ничего у меня нет в Ну тогда погнали. О, я смог договориться! Я попёр, я попёр. Обойдешься. Мне кажется, понял, с кем можно поменяться. Если ты со мной поменяешься, я тебя убью. Главное мне сейчас ключей нарыть. Да, да, да. Шесть. 6, пожалуй. Так, я зеленый, да? Тебя уже выкинули, да. что ли? Да, видимо. О, ну ничего, это остался. только первый раунд. Так. Аккуратненько. <свеч> Ку -ку -у -у. Я сам себя <свеч> выкинул. <свеч> Бывает. Давай, давай. Так, осталось только ФСРГ побить. Не надо меня бить, я хороший. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой! Ай, блин! А еще ракетницы. <свист> <свист> Блин, привезло тебе. А -а -а. Отлично, я а даю. что ты не, не заракетил? А зачем мне ракетить? Ты бы проракетил, и потом бы оба. Ай, -а -а -а. что мы там можем сделать-то? Кактус, 51. Блин, мне не хватает ключей, даже если я туда... Вот именно. Э, я э, попробую. Э, э, э, э, э, э. Пошел отсюда со своим телепортом. Коз ⁇ Я все-таки попробую. Вот так всегда. Вот так всегда. Козлины. Раз, два, три. Три. Три хода. Ну, пока похелится. И смысл? Что-то им вообще по кубикам не везет. голову нажну, она. Желтенький. Ох, ё. А этот сюда идти не может. А не дойдет, дойдет. На следующий на примете уже. Да, жестко. У него три ключа. Ооо! Это что вот за... И <с> Сколько раундов мне интересно? 200. <с> так, а так. Что Я понял. Ой! Жесть! Ох, я нифига, понял, смотри. я понял, в чем прикол. Да. А! Смотри, Здесь боты Вот это дерево, чувак, это дерево, серьезно это жесть купить вот и показали это как ж... надо <смех> там походу нагибаться <смех> как-то надо интересно как а всем -а -а. а, у него включения достаточно так, что Че? вот Джек открыл, и он победил. Главное, что не эфесер. В общем, вот такая получилась у нас игрушка. Но если вам все понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на видео, оставлять свои комментарии. А сегодня был и эфесерк. Всем спасибо за внимание Зато Всем все. кто защищен пока. Всем удачи и всем пока. Будь не защищен, смотри. А как тебя бомбанули? я тебя взял тоже бомбану. -то?